прозрачность это тоже очень важный элемент которого нам нужно достичь в спорте поскольку часто за горлами очками секундами все как бы это ширма за которой происходит что-то ну такое скажем не совсем понятное и прозрачное вот в прошлом году дипломировался до этого несколько лет учился в америке есть такой университет в филадельфии и там факультет спортивного менеджмента и вот я решил поехать поучиться. И несколько лет, как бы непосредственно из, с академической точки зрения, сталкивался с уже с, с практикой этой страды. И было такой предмет спортивное законодательство. И мы проходили трудовые отношения и нам дают контракты: я читаю контракт, зарплата у тренера 3 миллиона долларов в год. Все условия, сколько он получает, от спонсора, если будет спонсор, сколько, если там что-то нарисовано здесь на футболке, если здесь. То есть такой контракт. Все описано. Ну, очень интересно, познавательно. Но потом я смотрю, контракт действует до 2 февраля 2017 года. так это действующий контракт. Говорит, да. так это же конфиденциальная информация должна быть. Говорит, нет. Он подписал этот контракт с университетом таким-то. Я уже не помню точно название университета. Но э, если в университете есть хотя бы один доллар бюджетных денег, абсолютно вся информация должна быть в открытом доступе. Все. Хочешь работая в этом университете? Не хочешь? Не хочешь, чтобы твой контракт читали? Иди в коммерческий университет, подписывай с ними. Но если хоть один доллар есть бюджетных денег, будь добр все публикуется Вскоп спортивное вид.